Сегодня с вами я, Светлал Флободской, руководитель технической поддержки нашей компании, компания «Ипоматика». И э, мой коллега Юрий Кушин – это наш пресейл-инженер по видеоконференц-связи и аудиовизуальным решениям. Человек с большим практическим опытом. Он нам сегодня поможет э, посмотреть, э, как выглядит установка ВМС, как все это вживую живую процессе будет происходить. Да, коллеги, приветствую. Сегодня нас ждет с вами на увлекательнейшее мероприятие по установке и разворачиванию ВМС. Надеюсь, нам всем будет это интересно. Ну и ради этого мы все и сюда и собирались. Начнем немножко с теоретической части. О чем мы сегодня вообще будем говорить? Сейчас я кратенько расскажу про системные требования. Рассматривать их будем на примере актуальной версии, версии ВМС 2.4. Они несколько изменились относительно предыдущей. Об этом, также, скажем, отдельно. Вот. Поговорим про этапы установки, а потом уже на практике будем смотреть, как все это делается. Ну и из таких простейших вещей, из минимальных системных требований, что рекомендует Ялинг? Рекомендует Ялинг ставить. YMS на Cintos версии 7.5 или позднее, по нашей практике наиболее хорошо, скажем так, YMS и корректно ставится, и полно работает на версии 7.7. Мы, как компания Pimatic, рекомендуем именно ее. Для работы сервера нам понадобится как минимум 24 гигабайта оперативной памяти, желательно больше, но это тот минимум, при котором сервер у вас будет работать. Как минимум 12 ядер центрального процессора. Точное количество ядер у вас, конечно, будет зависеть от того, насколько большую нагрузку вы на сервер предполагаете, насколько большое количество лицензий, насколько большое количество у вас видеоучастников будет в конференции. И это все нужно считать отдельно, но вот минимум нужно 12 ядер на сервер. И нам понадобится жесткий диск в 1TB, мы чуть позже рассмотрим, каким образом он у нас будет распределяться по разделам, и в теории, и на практике. И, естественно, габитный сетевой интерфейс, куда без него. Вот. Если немножко более подробно. Примерно таким образом, как в правой части указано, у вас будут распределяться по разделам память на сервере. В верхней части представлено распределение памяти для Соответственно, установки сервера на одну машину Если у вас кластер, то нужно будет на каждом из серверов Уделять вот указанное пространство И в версии 2.4 несколько поменяли порты Большая часть ну, стандартная осталась той же самой Но при обновлении с версии 2.3 на 2.4 Стоит обратить на порты внимание Чтобы у вас, если был, например, какой-то проброс все порты корректно соответствовали при пробросе, потому что у вас реально на сервере используются. Я бы тут хотел добавить, что в настройках VMS можно менять порты. То есть здесь в табличке указаны стандартные порты, которые используются по умолчанию. Ну, Вы можете их и сделать своими. Все верно. Так. Ну и, как я уже говорил по Cintos, э, я рекомендует рекомендую версию 7.5 или позднее. Э, мы э, на практике пришли к тому, что используем версию 7.7 э, DVD и устанавливаем ее в режим Minimal. Тогда э, соответственно, установка занимает не, так, э, не такое большое количество пространства операционной системы, но э, полностью работает и корректно своим VMS дружит. На данный момент, хотя Еленка указывает 7.5 или позднее, версия 8 и выше не поддерживается в принципе. Поэтому мы рекомендуем ставить 7.7. Да, насколько я знаю, вроде как вышла версия Центоз 7.8, но просто банально она вышла совсем недавно. И как это сказать, опыта личной установки на 7.8 нету. Но, в принципе, нет причин, чтобы она не заработала. Вот. Ну, а 7.7 — это, так скажем, версия, которая прошла не через одну установку. Вот. И мы точно знаем, что все работает корректно. Да. Вот. На этом, наверное, такая вводная теория пока закончена. Я предлагаю тогда приступить непосредственно к установке. Ээ, да, смотрите, коллеги, мы будем ээ, в качестве примера использовать виртуальную платформу VMware. Сейчас я включу демонстрацию экрана, я чат после этого видеть не буду, но если что, все, слова. пожалуйста, смотрите чат, если будут какие-то вопросы. Да, и коллеги, если у вас будут вообще вопросы появляться, смело пишите сразу их в чат, мы будем останавливаться и отвечать на ваши вопросы. И вообще у нас будет достаточно большие паузы, потому что мы будем, так скажем, разворачивать ВМС с нуля. Ну, и там потребуется перенесение файлов достаточно большого объема. Также и э, сам процесс установки, он не быстрый. Собственно, у нас будут, будет время на ответить на вопросы, которые у вас возникнут. Вот, тогда сейчас я включаю э, демонстрацию экрана. Сейчас будет, конечно, не совсем красиво, но... Вот, надеюсь... Вы ее сейчас увидите. Сейчас проверю по трансляции. Да, вроде бы пошло. Собственно, виртуальная платформа в VMware. Мы создаем новую виртуальную машину. Ну, назову ее VMS 2.4. Ввиду того, что у нас эта виртуальная платформа достаточно активно используется, и у нас нету достаточного количества ресурсов, необходимых для успешного разворачивания сервера, мы покажем сам процесс установки, но конкретно этот VMS у нас не установится. Заодно покажем, что будет, если серверу выделено недостаточное количество памяти, ну, так скажем, на личном примере. Вот. Проходим все этапы. То есть, что нам нужно... Давайте вернусь сначала. Создаем виртуальную машину. Обзываем ее, выбираем Linux CentOS 7 версии. Выбираем, если у нас есть какое-то дисковое пространство, куда будет разворачиваться и работать E-Link Meeting сервер. И, соответственно, приходим к настройкам. Ну, у нас это бесплатная версия в январе поэтому я не могу выделить большее количество виртуальных процессоров. Вот, в нашем случае будет 8. Выделяем памяти Давайте ставим 16. В предыдущих версиях достаточно было и 16 мегабайт, ой, гигабайт, и памяти. В зависимости от настроек выбираем сетевой процессор, и нам нужно образ самого установочника CentOS -а. выбрать. Здесь можно проверить свои настройки. Хм. А, понятно. Сообщил, что виртуальная машина с таким названием уже есть. Это мои предыдущие опыты. когда создадим с другим названием. С быстренько сделаем. Для установки и разворачиваемого МС-а 8 ядер достаточно, но вы будете сильно ограничены в количестве участников конференции. Если хотите, чтобы у вас было хотя бы там 10 участников, надо соответствовать минимальным требованиям, которые рассказывал, показывал мой коллега Всеслав. Так, создается виртуальная машина. Создалась, должна она здесь появиться. Вот, и запускаем ее. Сначала нам нужно сделать э, установку на центосе ну, самого Центоса. Давайте я немножко увеличу размер полотна. Давайте пока он там проверяет посмотрю если какие-то вопросы вижу вопросы есть все слав может быть ты и ответишь на них или там уже а, там уже в чате отвечают как я посмотрю все верно я думаю я еще слайдик готовлю чтобы даже в трансляции записалась как раз когда ты демонстрацию закончишь, еще раз я его покажу всем. Да, Тип, коллеги, о, у производителя есть формула расчета, скажем так, мы показывали минимальные требования, но есть, во-первых, формула расчета, посмотреть, если у вас есть уже какие-то ресурсы аппаратные, и посмотреть, сколько они потянут, то есть есть формула расчета, они вот, видел, коллеги в чате высылали. Также есть, так скажем, можно получить готовые требования, условно вы говорите, нам нужно... Решение, то есть аппаратные требования для 30 Full HD участников И мы вам можем их предоставить. Вот. Ну, продолжаем процесс установки ЦИНТОС-7. Выбор языка здесь не принципиальный. Ну, используем английский. Дальше, что нам тут нужно сделать? Во-первых, выбрать как это сказать, дисковое пространство. Обязательно нам нужно... Настроить сетевой интерфейс, то есть по умолчанию в Центосе стоит получение PDHCP, но нам нужно именно непосредственно прописать статику, чтобы потом найти этот наш митинг e сервер По крайней мере, мы рекомендуем прописывать все-таки статическую и делать это сразу. Вот. Включаем сетевой интерфейс. В принципе, настроек больше не требуется. Можно еще а, изменить часовой пояс, постарая, поставить как корректный. Вот. И, ну все, никаких здесь дополнительных настроек не надо. Выбор установки у нас минимальный. Не нужен нам а, а, графический интерфейс. Как показывал практика, при использовании его могут возникать там проблемы. Вот, соответственно, рекомендуем именно минимальную установку. Ну, и начинаем процесс установки. Обязательно нужно создать там root, root РУТ пользователя. Можно еще также создать админа, но ну, я этого делать не буду. В моем случае будет достаточно пользователя root. Вот. Ну и собственно, сейчас у нас есть время на пообщаться. Всеслав, если хочешь, можешь пока перепить мою трансляцию и показать э, таблички или слайды, которые хотел. Сейчас мы просто сидим и ждем, когда именно закончит установку сам Центоз. Да, сейчас через пару секунд тоже покажу. Для yms 24 несколько отличается требования от, от того, что выше было приведено. Пару секунд. Да. Я думаю, тебе стоит рассказать, почему у нас с каждым разом, ну, то есть требования к серверу, к сожалению, повышаются, но повышаются они по той причине, что у нас VMS он постоянно развивается, постоянно, так скажем, обрастает функционалом. В каждый квартал выходит новая версия программного обеспечения, где добавляются там новые функции, исправляются какие-то баги, в том числе, вот. Михаил Забан спрашивает, есть ли смысл обновления с последней версии 2.3 на новый 2.4, что стабильнее? По стабильности они, в принципе, все одинаковые. Если у вас установлен и используется YMS 2.3, он работает стабильно, никаких проблем не замечено, и тот функционал, который у него есть, вам достаточно то в принципе обновляться нет смысла. Вот. Если какие-то возникают проблемы на текущей версии ВМС условно 2.3, то первое, что вам рекомендуется будет сделано, это все-таки обновиться до уже крайней версии WMS 2.4. Вот сейчас Сислав показывает требования к серверу расчетные. Мы тебя пока не слышим, Сислав, у тебя выключен микрофон. Да, если говорить на ресурсах, которые Яленко рекомендует под версию 2.4, то они действительно несколько выше, чем до 2.3. Примерно таким образом, как у вас на экране отображается. Для физического виртуального сервера необходимо выделять ядра. На тему стабильности, да, я здесь с Юрием полностью согласен. По стабильности принципиальной разницы между ними нет. Но, ну, во-первых, имеет смысл обновляться, если вам необходим новый функционал. Во-вторых, при обращении к Ялинку по каким-то вопросам, в любом случае, первая рекомендация от них – это обновиться до последней версии. После этого они какие-то вопросы с вами будут рассматривать. Поэтому это необходимо тоже в голове держать. Ну, вот Михаил Забан спрашивает, ключи только перевыписывать надо с 2.3 на 2.4. Нет, при обновлении внутри поколения второго, ну, условно, вот первая цифра 2, это означает поколение, при переходе с WMS 2.3 на 2.4 вам не нужно перевыписывать лицензии, они не слетают, не удаляются, настройки не спрашиваются, происходит просто... Ну, простое обновление, просто нужно подождать время, пока у вас сервер обновится, и все. Денис Быстро спрашивает, истекшим сервисным контрактором не обновиться, да, с более древних? В сервисный контракт входит в том числе и обновление программного обеспечения. Новые, ну, вообще версии по VMS в общем доступе их нету они получаются только у нас при проверке как раз-таки сервисного контракта. О, коллеги, у меня тем временем установился Центоз. Давайте тогда перейдем. Вот. Собственно, его перезагружаем. Кстати, Сислав, скажи, как там, хорошо видно или нет, или, может быть, качество трансляции... Не хватает, чтобы было хорошо видно. Ну, с моей стороны окно видно достаточно хорошо. Есть, более чем читаемые буквы. И тогда хорошо. Сейчас нас, коллеги, будет ждать еще одна пауза. Мы сейчас будем переносить образ WildMess в виртуальную машину. Вот, собственно, все. У нас появилась консоль SSH. Сейчас я перейду в пути, так, так скажем, это удобнее. Ввожу IP-адрес виртуальной машины. Так. Коллеги, ваши вопросы видим, сейчас э, дождем следующей паузы, она уже будет скоро, и тогда, чтобы Юрий не перебивать, про них поговорим. Mm -mm. Почему-то у нас сетевой интерфейс не поднялся. Давайте пока я попробую посмотреть, почему у нас сетевой интерфейс не общался. Ну, по поводу инструкции, я какую версию смотрели инструкции, для какого ОМС? -а? Можно или нет продлить реальные лицензии? Это, наверное, больше всего вопрос к Юрию. принципе, реальные лицензии продлить можно. Для этого, я так понимаю, что пока в рамках тестирования просто пишите нам запрос в нашу компанию, в продолжении переписки, когда вы получаете реальные версии, тогда их мы их и продляем. Это там нормальная практика. По поводу того, где проводить вебинар. Вопрос, конечно, интересный. Здесь, наверное, больше, как это сказать изначально проводили на майне, поэтому на текущий момент все еще проводим на майне. Я думаю, что рано или поздно на вмс перейдем. Я все ждал этого вопроса, почему мы самый популярный вопрос, когда мы рассказываем про вмс, почему а почему мы выступаем на майне. По поводу инструкции посмотрим этот момент. Если там действительно этого не было, мы тогда с Ялинком пообщаемся, да и в ближайшее время наверняка сами будем готовить что-то вроде инструкции по процессу установки, вот используя в частности эти видеоматериалы, чтобы этот процесс упростить. Ну, на эту тему, насколько я помню, по, -по, по аудиопотокам, да, и по загрузке. В среднем 5 аудиопотоков равны одному видеопотоку. Может, Юрий меня поправит, если я не прав. Но мы вот из такого расчета примерно делаем даем рекомендации презентация не требует лицензии но соответственно в зависимости от качества занимает столько же сколько один видеопоток Так, коллеги, вроде бы починил. Сейчас тогда возвращаю свой экран. Собственно, прописываем... включаемся через SSH с целью прописывания команд на установку, но в первую очередь нам нужно, так скажем, перенести... образ ну или сам установочник VMS согласно инструкции он находится в корневой папке мы должны его перенести в папку local то есть user local мы должны туда перенести наш образ e-Link meeting сервера вот сейчас актуальная версия 24.0030 ну и собственно ждем Опять же, увлекательный процесс. Пока струкорость там 3 мегабит, но сегодня я проверял утром, у меня даже разгонялось до 7. Вот. Ну, пока давайте по... отвечаем на вопросы. Так, Сеслав, ты на каком вопросе остановился? Про презентацию я рассказал, дальше, собственно, ты стал показывать в дальнейшем, да? То есть по поводу сервера 2.4 и VC десктоп, честно говоря, надо смотреть, скажем так, вашу конфигурацию, потому что у себя мы тоже этот момент тестировали, у нас подобные вещи не происходило. Я думаю, что это вам в рамках технической поддержки со мной надо пообщаться, написать на саппорт, и мы с вами это разберемся. Напиши, напиши в, в чат адрес службы технической поддержки. Угу. Вот. Есть такой момент, мы сейчас по поводу него общаемся с Ялинком, что некоторые файлы дегстопа остаются на компьютере, и надо их почищать вручную, чтобы старая конфигурация не мешала ему работать. Вот, Ялинг сейчас работает над этим моментом, чтобы его исправить. Может быть, дело в этом, да, поскольку у вас версия ВМС снова поменялась. Но ну, а в целом, там довольно не ну, один вопрос, который может влиять на эту вещь, поэтому я и говорю, что лучше написать на этот адрес, мы с вами пообщаемся в дальнейшем на эту тему. Я думаю, на найдем общий вопрос. О, Александр спрашивает, может ли одна комната работать на нескольких серверах у Всеслав рассказывал, что VMS у нас может быть установлен как на одном физическом сервере и работать, например, так используется у нас в компании, так и на нескольких а, серверах. Ну, это называется установка в режиме кластера. А, кластер сегодня мы рассматривать не будем, мы будем самый простой способ установки VMS рассматривать. А, вот. Но да, кластер как раз и позволяет, во-первых, увеличить емкость YMS, -а, потому что до бесконечности а, на одной машине абонентов нельзя, ну и там стоимость сервера уже начинает быть ну, слишком дорогой. вот. И да, в режиме кластер как раз и получается, что а, такая своеобразная, конечно, это сложно назвать балансировкой, но да, то есть на нескольких... Физических либо виртуальных машинах ВМС может работать, и соответственно, участники будут находиться в одной конференции, но так скажем, нагружать разные виртуальные машины. Если сейчас вот по порядку пойдем Дмитрий Быстров или LD... Быстров спрашивает, свежую ссылочку на дистрибутив скинете, сюда не будем. Если вам нужна свежая версия дистрибутива для тестирования, то обращайтесь по почте. Почту свою я сейчас тоже напишу. Вот. По поводу тестирования можете обращаться сюда. Александр спрашивает, если не хватает ресурса виртуальной машины, можно в реал-тайме комнату расширить на 2-3 сервера? Смотрите, если вы установили VMS в режиме Stay то есть он физически, VMS расположен на одной виртуальной машине, и затем вы хотите в... сделать кластер, то вам нужно полностью перестанавливать VMS, потому что на этапе установки у вас уже как раз-таки вы увидите этот момент, когда у вас VMS спросит, какой режим работы будет. Но, допустим, если вы в самом начале, поставили ре... установили режиме кластера, условно, с одним мастером и там, двумя бизнес-нодами, то вы, вот, там уже в реальный момент времени, без переустановки VMS, вы можете, условно, сделать там, один мастер и четыре бизнес-ноды. Вот, то есть в этом случае уже... Нет необходимости переустанавливать ВМС. Надеюсь, я ответил на вопрос. У нас тем временем уже практически а, закончилось перенесение. Буквально пару секунд. Да, перенеслось. Вот. Сейчас я верну трансляцию. Вот, закончилось, перенес я э, в ВМС. У меня был случай, когда, э, так скажем, э, товарищ сделал все правильно, все перенес, но ВМС не разворачивался у него. Э, рекомендую проверять после перенесения, что размер исходного файла, который ну, находится на вашем компьютере, он соответствует тому, что перенеслось. В нашем случае было то, что э, то ли человек скачал, образ не полностью, то ли при перенесении он перенесся не полностью. В общем, условно, пару килобайт не хватало, и этого было достаточно для того, чтобы МС не установился. Это был какой-то единичный случай, но все же а, такое может быть. Переносимся в, в пути. Дальше у нас есть, надо ввести всего пять команд. А, Во-первых, не нужно авторизоваться. Затем заходим. Давай, сейчас, одну секунду, Коллеги, а у кого-то кроме Александра есть проблемы с качеством отображения контента? Ну, я могу попробовать увеличить. У меня есть тут кнопка качества трансляции высокое». Давайте посмотрим. Ну, я так а. думаю, что у большей части людей все это читаемо получается. Может быть, вопрос ну, в качестве потока, который принимается просто? Ну, я вроде бы сделал побольше сейчас качество трансляции. Александр, вам все так же плохо видно или стало лучше? Хотя бы вы скажите, да как у вас проблемы с качеством картинки. У <как> меня, по крайней мере, вообще, по-моему, подвисло немножко. Mm -hmm. Ну даже говорить стало хуже. Давайте тогда вернем как было. Mm -hmm. Если плохо читаемость, давайте я может у меня ноутбук попробую как-то. Нет, это к сожалению не могу изменить размер окна пути. Ну, я так понимаю, в большей части, судя по, коммен... по надписям в чате, все читаемо. Поэтому ну, в любом случае будем потом запись э, предоставлять. Поэтому я полагаю, что если у кого-то сейчас именно сам процесс не виден э, четко, то можно будет потом записи посмотреть. Ну, давайте сейчас боюсь что-нибудь сломать. Хорошо, давайте продублируем в чат, в общем, в тесалф там продублируй, пожалуйста, если тебе будет удобно. Сначала фактически мы заходим в папку, в которой находится у нас образ вмс, дальше прописывается команда на упаковку, соответственно, непосредственно нашего архива. Выглядит она как tar xv там четыре буквы xzf и название нашего образа соответственно название будет у каждого ну, в данный момент у нас актуальная версия 030 через некоторое время может быть там выйдет 040 условно или например там МС версии 25 будет то название будет всегда меняться в инструкции администратора там свое название но как бы это не принципиально главное вот то что мы перенесли мы здесь и прописываем Uh, запускается скрипт на распаковку, сидим, ничего не делаем, ждем, когда он закончится. Да, Ю, там еще есть вопрос на тему поддерживаемых виртуализации. Uh, ну, мы пробовали в uh, VMware, у нас, кстати, наш офисный сервер работает на кипер в. Вот, но у нас в презентациях еще было то, что поддерживается, ну, там, э, не озон, э, забыл, как они называются, в общем, решения, которые, ну, скажем, в соде могут быть предоставлены. Давайте сейчас чуть попозже, Александр, я отвечу на то, что поддерживается. Сейчас давайте закончим сначала с установкой, э, покажу. Так, он распаковался, теперь мы переходим в папку Apollo. Apollo Install. И после этого прописываем процесс ну, установки именно. Вот, как бы Команда на установку именно. Install. Install. Собственно, вот. А, да, все правильно, рано еще устанавливать. Его нужно э, разархивировать, я поторопился. Опять же прописываем команду tar.xzfv и распаковываем архив install.tar. Делается это очень быстро, очень быстро. И все, собственно, нам остается последняя команда. Сейчас Вяслав вам продублирует ее. Это все в чате. Да, все верно. И, собственно, последняя команда непосредственно на установку. Install.fsaj. Все, у нас пошел процесс установки. Опять нам сейчас предложат установку. В каком режиме мы будем устанавливать? Собственно, это окно автоматически закроется через, по-моему, 30 секунд. И у нас просит ввести букву «А», которая будет по умолчанию, то есть установить на один сервер, то есть в режиме «Стайдалон». А в режиме «Б», если мы введем букву «Б», будет установка в режиме «Кластера». И там уже там, чуть сложнее этапа установки, но особо сильно ничего не поменяется. Ну, автоматически ввелось «А» пошел процесс установки, сейчас система начнет проверять память, которая у нее выделена, и, собственно, вот запустился процесс по определению памяти, и он ругается, что у нас дискового пространства недостаточно, поэтому процесс установки не продолжился. Поэтому в данный момент у вас, допустим, если по какой-то причине установка вмс не произошла, в первую очередь нужно проверить память. Может быть, вы все-таки ее не установили. Также вмс при переходе с VMS 2.3 на 2.4 у вас вмс может быть не, установ... не обновиться, как раз потому, что недостаточно памяти. На этапе установки он также будет ее проверять. На VMS 2.3 таких ограничений по памяти не было. Можно было работать на VMS и с памятью 300 гигабайт, например. вот. Собственно, если вы все сделали правильно, вы просто уже ничего вам ждать не надо. Постоянно будет бегать вот такие вот команды на установку того или иного сервиса. И через 20 минут примерно, это столько времени занимает, но ну, у меня в одного из клиентов было так, что VMS установился 40 минут, но это уже зависит непосредственно от э, э, накруженности виртуальной машины ну, и быстродействия вообще всей системы. Но обычно это занимает где-то около 20 минут. Э, да, давайте тогда посмотрим на ответы, на вопросы поотвечаем. Э, так, про виртуализацию ответили. «Какие требования к полосе пропускания и, и, и потерям между нодами?» Есть общие вообще требования к полосе пропускания. Условно, все они рассчитываются на видеокодек 264 high profile, который сейчас самый популярный. А именно HD это в среднем 1 мегабит, Full HD 2 мегабита, 4К это 6 мегабит. Вот Полоса пропускания. VirtualBox, честно говоря, не помню про VirtualBox, сейчас попробую, у меня еще идет демонстрация экрана, вы сами себя видите, сейчас пока остановлю тогда демонстрацию экрана, сейчас попробую найти про VirtualBox информацию. Вот. есть платформы EAS, это Amazon и Microsoft Azure, и виртуализация, ну, пока написано в VMWare и Hyper-V, про VirtualBox пока, к сожалению, как-то подтвердить, опровергнуть не могу, наверное, сейчас себе запишу, уточню, чтобы у производителя уточнить. Пока, к сожалению, вот сегодня ответить не смогу. Можете написать нам позднее, Всеславу, либо мне. Надеюсь, уже тогда подготовлю ответ. Так... Как у Александра, Штага, как у Гипервой синхронизация часов решать проблему? Ну, нет никаких проблем, честно говоря. Даже не знаю ее существования. Я, так скажем, такой опытный пользователь виртуальных машин на самом деле. Знаю вот только как установить ВМС на них, вот, но не более. Я об этом говорил. Диск... Илья Волков пишет: Вот об этом я и говорил: диск надо развивать в ручном режиме. Ну, мы. Когда uh, я тест YMS разворачивал uh, на другой платформе на В, но он как бы не так шустро работает, как и в январе, uh, что просто выделяете 1000 uh, ну то есть, словно терабайт памяти и сам уже там разбивает uh, на то дисковое пространство, которое нужно. Вячеслав Никонов. То есть требование к полосе между нодами такое же, как и одиночному серверу для подключения участников. Ну, конечно, потому что э, ноды должны же между собой общаться, и поэтому там идет нагрузка на полосу, так же, как ну, то качество картинки, которое передается. Э -э, вот Быстров, по-моему, Денис, или я правильно помню, пишет, что он, вот он тестировал на КВМ, у него работало по опыту. Uh, какой максимальный road trip может быть между нотами к сожалению я не знаю что такое road trip uh, trip приношу извинения uh, владимир Кирнога пишет, а в чем сложность размером диском посвятите. Ну, сложности на самом деле никакой нету, надо просто взять и вставить нужные, скажем, дисковое пространство, но, к сожалению, на VMware у нас такого дискового пространства нету, и у нас в том числе, скажем так, и мант на нем крутится, поэтому показали сам процесс установки. Вот. Как вы могли видеть, он совершенно несложный, это всего 5 команд в консоли, после которой вы попадаете, собственно, на веб-интерфейс. Точнее, оно автоматически вы не попадаете. После того, как VMS установился, он автоматически будет доступен на том сетевом адресе, который вы указали в самом начале. Вот. Давайте продемонстрирую. Вы после установки вы попадаете вот на такой, Интерфейс. Надеюсь, все его видят. А, то есть вы в адресной строке браузера прописываете адрес сервера. А, по умолчанию, если я память не изменяю, это работает именно HTTP, не HTTPS. А, у каждого VMS -а по адресу здесь доступно фактически два а, личных кабинета. Есть админский личный кабинет, админ логин, и также юзера логин. Юзер логин – это кабинет пользователей, который вы потом создадите. То есть у каждого пользователя ВМС есть личный кабинет. Заходим у администратора, пароль администратора у ВМС версии 2.4 по умолчанию 1, 2, 3, 4, 5, 6, YL. Правильно, Всеслав? Если что, продублирую его в чате. Пожалуйста. По умолчанию у вас здесь будет все по нулям, все абсолютно голое. А... Лицензии не будет. И что вам стоит сразу начать? Или, Всеслав, или у тебя, по-моему, была презентация подготовлена, если память не изменяет? Ну, мы предполагали, что там будет какое-то время. Я думаю, что проще, на самом деле, на практике это дело показать. Хорошо, тогда перейдем к практике. Первое, что вам стоит сделать... Это, во-первых, если у вас уже есть демо-лицензия, то стоит, конечно же, начать с нее. Загрузки ну либо демо, либо коммерческой лицензии. Для этого системные настройки, лицензии. И сюда мы будем а, заливать, ну, не заливать, а устанавливать, загружать а, лицензию. Она вам будет придет в, в Тарасском архиве. Здесь будет такая кнопка «Upload». Если у вас ВМС имеет доступ к интернету, он не в чисто закрытой локальной сети, то через там, секунд 5, максимум 10, у вас загрузятся те лицензии автоматически, которые вы запрашивали. Ну, в моем случае это вот, есть целый банк этих лицензий. Если доступ к если у OMS нет доступа к интернету, то э, вам потребуется еще раз нам написать, э, чтобы сделать онлайн-авторизацию, э, ну, оффлайн-активацию. Ну, Потребуются небольшие дополнительные действия. Соответственно, в этом случае нужно нажать вот ту самую кнопочку, на которой Юрий показал, э, с офлайн активацией выгрузить оттуда файл э, с расширением .react. И, ну, вот здесь кнопку «Экспорт» нажать. Да, и его, соответственно, вместе с запросом нам переслать. Нам этот файл нужен для того, чтобы отправить производителю, и на основе него, собственно, готовится файл лицензии для активации. После этого вы заходите в Common Setting в общей настройке, и в Primary Domain, вот здесь у вас в этом, это очень важное поле, практически, наверное, 80% проблем с которыми возникают именно связано с этим полем. Это поле отвечает за то, что вы будете прописывать в поле адрес сервера на конечных устройствах. По умолчанию у вас здесь будет написано там, по-моему, то есть какое-то фейковое доменное имя. Здесь вы прописываете, либо можете реальный IP-адрес, как в моем случае здесь прописан, и вот этот реальный IP-адрес, для того, чтобы мое устройство зарегистрировалось на этом сервере, я прописываю в поле адрес сервера на конечном устройстве. Либо вы здесь можете прописать, например, реальное доменное имя, которое резолвится в DNS-прописывайте доменное имя, ну, там условно YMS, companycom Вот. И, соответственно, это доменное имя вы должны будете прописывать в качестве адреса сервера на всех других остальных оконечных устройствах. Доменное имя использовать удобно в том случае, если у вас абоненты есть, которые подключаются и из локальной сети, и из внешней сети. Потому что, если, допустим, у меня абоненты, вот сейчас вот у меня здесь прописан белый внешний IP-адрес, и чтобы локальные абоненты туда к нему могли зарегистрироваться. Они, соответственно, должны иметь доступ в интернет. И через интернет будут авторизоваться по локальному IP-адресу. Они уже не смогут никак подсоединиться. Вот. Также здесь вы настраиваете часовой пояс. По умолчанию, насколько я помню, он будет здесь плюс 8 стоять. Вам нужно поставить сюда плюс 3, для того, чтобы вам в корректном времени, как скажем, Приглашения о предстоящих событиях присла... приходили в правильном часовом диапазоне. Иначе может быть там, проблема в том, что э, вам пришло это слишком поздно, либо там, с некорректным временем, чтобы подключаться с разницей в 5 часов. Ну, как-то такое себе. Также вы здесь можете поменять сетевые настройки. Для этого вот есть целый раздел Not Management, где можно провести настройки сетевого интерфейса, собственно, вот, дальше мы переходим непосредственно в сервисы. В сервисах вы включаете те функции, которые вам необходимы, по умолчанию у вас все эти сервисы выключены. Как происходит настройка сервиса? Вы нажимаете «Создать», давайте я его продемонстрирую сначала, то есть нажимаете «Добавить», вы присылаете какое-то имя этому сервису, Ну, например, «Регистрация», можно по-русски написать. Выбирайте ноду. Если вы установили в режиме staydalone в самом простом способе, то здесь ничего выбирать не надо. И, соответственно, выбираете тот сетевой интерфейс, который вам необходим. Если он, если их два, то опять же по мере необходимости: локальная сеть, внешняя сеть. Если он один, то опять же можно использовать один. И порт. Вот этот вот сервис сервис регистрации, который здесь в самом верху, он отвечает за регистрацию программных и аппаратных терминалов E-Link на сервере ВМС. Также он отвечает за работу функции модерирования конференции. Также он отвечает за работу подключения веб си участников к конференции. То есть практически этот сервис, он всегда у вас должен быть включен. И вся настройка сервиса заключается в том, что вы... Его добавляете, прописываете адрес сервера и выбираете ту сетевую карточку, которая для, за этот функционал должна отвечать. Все. Собственно, вот как выглядит включенный, настроенный а, сервис регистрации. По такому принципу все сервисы включаются, то есть нет никаких тонких настроек. А, и все это относится именно к протоколу SIP. Дальше сервис, который вам может понадобиться по умолчанию, это сервис вызвав по IP-адресу. Вы его называете, выбираете, какой протокол будет, это UDP либо TCP, и сетевые карточки, и указываете порты. Эти все порты используются по умолчанию. А здесь вы также можете ограничить, чтобы пользователи по IP-адресу, которые дозванивались, позволяли они передавать и принимать видео, и, собственно, здесь вы настраиваете. ну, здесь это все, вот, вот этот вот раздел, он подставляется здесь по умолчанию, его, в принципе, трогать не нужно. Собственно, опять же, все достаточно просто. Вся, все эти галочки, они стоят по умолчанию. Сервис Redirect не нужен. А, кстати, этот сервис, IP Call, отвечает за возможность вызова и приема абонентов, участников конференции по IP-адресу, то есть это отвечает за участие в конференции неавторизованных абонентов. Если у нас в компании есть терминалы, не только e-Link, но там и сторонних производителей: Cisco, Poly, Huawei, Avaya и там дальше по списку, то за это отвечает сервис регистрации сторонних устройств. Опять же, настройка очень простая. Вы его создаете, прописываете ему имя и выбираете сетевую карточку. Собственно, на этом вся настройка заканчивается. Хочу обратить внимание, единственное, что, что порт регистрации здесь свой. 5063 это по умолчанию, но вы его можете поменять. Одни и те же порты, например, порт 50-62, или 50-60, которые используются для IP-колов, вызов по IP-адресу. То есть вы не можете сделать их одинаковым. Система вам это не даст, она будет ругаться. Ты должны быть разные, за это, которые за это отвечают. Дальше. PSTN, PIR, TRUNK, сервис регистрации. Скажем, эти все три сервиса отвечают за регистрацию либо за взаимодействие с вашей телефонной станцией. из этих всех трех э, сервисов я рекомендую вам использовать именно пир то есть это интеграция с телефонной станцией без э, без авторизации то есть это можно назвать как вейп-канал вот у нас на я старых э, телефонных станциях называется вейп-канал чтобы коля ID передавался из конференции в конференцию как это, этот сервис настраивается, можно посмотреть в срокусах администратора, он, так скажем, не является обязательным. Все остальные э, сервисы Skype for Business, Федерация тоже не нужна, Teams по необходимости настраиваются. Переходим к H323 сервисам. Здесь всего два сервиса. Один отвечает за прием вызовов по IP-адресу, второй за передачу. Если у вас есть устройства, которые работают по h323 которые например сип не поддерживают либо они там нестабильно работают во-первых можно авторизовать то есть зарегистрировать участников на вкс ой, на я линг митинг сервере тоже по протоколу h323 настройка здесь тоже достаточно простая прописывайте имя и в этом в, встроенном гейткипере единственное, что нужно прописать, это идентификатор гейткипера. Все остальные порты стоят по умолчанию. В принципе, вы их можете как-то изменить, если эти порты у вас заняты. Но изменить порты можно не все, обращаю ваше внимание. Гейткипер. Здесь, по-моему, даже вообще ничего выставлять не надо. Можно... Нужно только прописать H3.2.3, либо здесь вот есть дополнительные какие-то настройки для авторизации. Вот, опять же, достаточно все просто. Это если требуется работа по протоколу H3.2.3. Дальше важный а, сервис, без которого ВМС работать не будет, это непосредственно MCU. MCU – это есть а, точка сбора и проведения конференции. За это отвечает конкретный сервис Interactive Media его фактически нужно только включить и выбрать ту сетевую карточку, за которую будет это отвечать. Например, если у вас есть абоненты, которые подключаются из внешней локальной сети, то, соответственно, внешняя сетевая карточка. Если из локальной сети, то локальная. Вот. Порты в случае необходимости можно поменять. А, собственно, это вот... В данном разделе единственный сервер, который необходим при... для того, чтобы сервер вообще запустил работать, это, скажем, минимум. А также, если у вас есть абоненты, которые подключаются из интернета, то есть у вас не чисто локальная сеть, то вам нужно включить сервис Traversal. Вот он самый последний здесь внизу. А его нужно просто добавить. Здесь никаких тонких настроек нету. Вы при добавлении указываете ему имя. Все остальное лучше не трогать. Вот. Собственно, все очень просто. После этого вы уже переходите в раздел аккаунт, начинаете создавать так называемых юзер-аккаунтов. А Юзер-аккаунт это люди, это, фич, это пользователи конференции. То есть это там, Иван Васильевич, Юрий Якушин, Всеслав Слободской и так далее. Если вам требуется зарегистрировать а, аппаратные терминалы, то для этого есть а, специальный аккаунт, и это называется Room System аккаунт. Здесь, возможна группировка, а, делать группы различные. А, если у вас есть устройства, которые там, не могут по каким-то причинам авторизоваться, а, то есть вот, а, контакт называется другие контакты, а за аккаунт. Фактически вы здесь прописываете какого-то абонента, например, там терминал 1, выбираете, по какому протоколу он будет работать, и прописываете его адрес. То есть в записной книге будет этот терминал в своей группе находиться, и если нам нужно его быстро вызвонить, то не надо человеку сидеть и набирать этот IP-адрес вручную через записную книгу он может ему позвонить ну вот условно по вот этому адресу, который мы здесь пропишем вот а, как выглядит добавление участника там опять же все достаточно просто а, прописывайте ему а, идентификатор непосредственно его номер имя его пароль можно прописать свой пароль либо использовать тот пароль который Сконфигурирует ему система. А группу присваивает адрес электронной почты. И здесь ему можно сделать настройки. Условно, что он может планировать конференции, что ему доступен функционал MeetNow. А, что он может звонить только тем абонентам, в который находится в вот, прописано вот в этом прав... прав... правиле authority. Что он может записывать конференции. Или, например, что он будет поддерживает регистрацию по протоколу H3.2.3. То есть он использует протокол H3.2.3 для его работы. Собственно, наверное, на этом все. Это тот минимум, который необходим для работы и разворачивания сервера. Вот давайте тогда я сейчас перейду, посмотрим вопросы, которые вы будете задавать. Установлю трансляцию. О, сколько вопросов уже налетело. Сейчас попробую найти. самое начало. Вот, вроде бы нашел. Так. Александр спрашивает: а сколько одна конференция полосы занимает, когда докладчика контент? И 20 участников. Ну, смотрите, здесь важно понимать. Юрий, что... я на часть начать вопросов. В чате а, отвечал да? на эту тему, да. Uh, там сейчас с этим вопросом пришли к тому, насколько мы можем использовать 265-й кодек в конференции и при каких условиях новая мысль. Uh, еще раз прошу прощения, я не услышал, не понял. Uh, когда мы uh, можем, вернее, можем ли мы сейчас использовать 265-й кодек и при каких условиях в конференции новая мысль для того, чтобы снизить полосу пропускания? Uh, смотрите. Uh... У нас сейчас OMS уже поддерживает 265 кодек. Давайте тогда давай сейчас опять трансляцию включу. На OMS, как раз и версии 2.4, вы можете, сейчас я вспомню, где это. Вот здесь есть настройка кодек, где вы можете выбрать, какие, во-первых, кодеки будут использоваться. Не все, а конечные устройства, терминалы, аппаратные любят, когда в качестве в инвайте не пролетает целая простыня они просто отказываются работать здесь. Вы, во-первых, можете ограничить как аудиокодеки и вообще посмотреть, какие поддерживаются, так и видеокодеки. 265 по умолчанию находится в списке поддерживаемых устройств. И, соответственно, если ему приходит сообщение о конечном устройства что он готов работать по 265-му, то, соответственно, они будут работать по нему. По крайней мере, 265 работает внутри Ялинка, Терминалы e у нас тоже поддерживают 265, 800, 500, 880 поддерживают. Вот. А, и а, они, соответственно, договорятся. Да, 265 он экономит полосу пропускания, но важно не забывать, что он зато в два раза сильнее нагружает а, процессор, сказать, процессор. Да, по сравнению с 265 хайпрофайл. То есть если нужно именно экономить, то да, и на полосе мы экономим, но мы дополнительные ресурсы тратим условно на процессор. Также хочу отметить, что индивидуальные настройки по используемым кодекам сделать не получится. Надеюсь, это будет доступно в будущем, но пока у нас есть возможность сделать только глобальные настройки. Вот. Надеюсь, ответил на вопрос. Всеслав, тогда давай ты тогда говори, на какие вопросы мы будем отвечать, потому что. Так, что у нас там еще было? Если завершить вот с этим диалогом, то еще было по поводу полосы пропускания между нодами. То есть, получается, например, у нас конференция те же самые 20 человек, плюс один докладчик, плюс один видеопоток на передачи контента. Между нодами у нас получается уже в таком же режиме все это ходить будет? Mm, да, потому что конференция, она живет на YMAS, и, соответственно, участники, которые находятся на другой ноде, они должны, соответственно, видеть тоже этих участников. Поэтому нагрузка между нодами тоже будет. Но mm. э, вот... Кластер, он подразумевается что эти все физические или виртуальные сервера они будут в одном месте, то есть это не будет то, что один сервер находится в Москве, а другой в Владивостоке. Нет, это подразумевается, что а, фи эти физические машины не находятся рядом, но внутри локальной сети у нас, как правило, таких э нет жестких ограничений, как, например, при работе с внешними участниками. Что там? Вот это... я вижу, у него Михаил Забан, может быть, да. ответит. Можно поподробнее про NAT, например. это я не рассказал. Один из способов разворачивания YMS, например, если у нас всего одна, один сетевой интерфейс, который живет внутри локальной сети, то фактически вы делаете, создаете два локальных IP-адреса на яринг e митинг сервере и один из них стоит с галочкой «Публичный». Сейчас я посмотрю. У нас, на, по-моему, не так. У нас два физических интерфейса. Но данный способ а, установки, он описан в инструкции. А, не знаю, у тебя... а в презента... у тебя сейчас есть презентация? Mm, да, есть. Вот такой. Сейчас Вячеслав тогда ее покажет. То есть э, у VMS -а есть, э, пока ты подготовишься, я пока против покажу, у него есть раздел называется адрес порт мейплинг здесь вы показываете, прописываете какой реальный внешний IP адрес будет и на какой внутренний IP адрес он будет присваиваться с какими портами то есть условно вы делаете проброс портов на роутере с внешнего на внутренний и эти же настройки дублируете здесь чтобы же самое MS понимал при работе какой у него внешний IP-адрес и по каким портам он работает. Фактически это дублирование настроек идет. Вот. А, я, даже не показывал. А, еще так я перебил, да? Да, ну и еще то, о чем говорил Юрий, в принципе, в ноде ты упомянул, что если у нас есть два интерфейса, мы предполагаем, что э, оба они находятся в локальной сети, но один будет использоваться для связи с внешним миром, то просто один помечаем как Публичный для второго такой настройки в ноде мы не делаем. Да, вот, соответственно, здесь и подписано, и интернет — это локальная сеть, а интернет — это, соответственно, внешний интернет. Затем переходится в раздел «Адрес портмайпинг», как раз-таки делается там вот проброс портов. Да, то, вот. о чем Юрий уже говорил. Да. То есть если это у вас нравится, есть между внешними и внутренними портами, надо это учитывать и здесь тоже указывать. так, вот таким вот образом так что еще ну из того что у меня есть презентация на самом деле не очень много, я больше я показал. По доменному имени ничего. У нас могут быть моменты, когда у нас нет внутреннего отдельно настроенного DNS-сервера, и он нас служит просто ретранслятором внешних DNS-адресов. В этом случае, например, для внутренней сети у нас будет доступен LMS только по IP-адресу. Можно это отдельно указать при указании доменного имени, и на что еще стоит, я думаю, обратить внимание, вот доменное имя, которое мы здесь указываем в разделе Primary Domain, должно использоваться при регистрации в любом случае. Там IP-адрес в этом случае, если мы здесь указали доменное имя, уже не примется. Это, наверное, такой важный момент при регистрации каких-то, например, сторонних устройств, если мы пытаемся это сделать. Uh, ну вот я вижу есть вопрос от uh, проселкова. В uh, EPRC точно получится по 265. В EPRC используют другой видеокодек. У нас это поддерживается VP8. Может быть, ты уже ответил? Вот. Uh, там даже не я ответил. Вот. Uh, uh, uh. uh, спрашивают по поводу brute force или какие настройки защиты от сканинг. Есть uh, у AMS устроенные... Политики безопасности, их, в принципе, можно до настроить. Если тем более еще WMS прятать внутри локальной сети за роутером, то это еще будет более безопасно. Но вот мы офисный ВМС расположили чисто на внешнем ip с полностью проброшенными портами. Ну, возможно, только SSH доступ, наверное, не пробросили, чтобы это наверняка. Вот. И он нормально живет. Да, постоянно сыпятся запросы на СИП сипу, но, как бы, ВМС их нормально прожевывает и игнорирует. Вот, ну, как бы, для страховки, конечно, лучше его спрятать за роутером. Вот, запись у нас будет на YouTube, насколько я знаю. вот. И, я наверное, не маркетинга зависит, да. как там у нас будет рассылка по регистрации. Вполне возможно, просто ссылочку-то скинем, когда на YouTube выложим. Но единственное, что это, если в таком формате, то это, я он займет чуть больше времени, пока мы разместим на YouTube. Но пожелания ваши передадим в любом случае. А, интересует возможность, Иван спрашивал, интересует возможность? Авторизация через Active Directory. У VMS есть интеграция с Active Directory. Вы можете заходить в аккаунт, в личный кабинет через Active Directory. Также у нас сейчас выходят версии для приложений Desktop и VC Mobile. Во-первых, они сейчас у нас проверяются. Там версия уже доступна с русским языком. Но нами пока проверяется... И можно будет через vc Desktop авторизоваться на VMS через Active Directory и также на мобильном версии приложения. Надеюсь, вот ответил Ивана на вопрос. А, так. Вот, тут, тут была прям целая переписка по Active Directory, надеюсь, всем ответил. Так. Константин спрашивает, предусматривается использование ГПУ при транскодировании. Надеюсь, правильно отвечу, но у нас транскодирование и вообще вся, вся работа в МС идет чисто на, на процессорах, не на графических, ни на видеокартах не поддерживается. Можем вернуться к вопросу работы кластере. Это только для отказоустойчивости, или все-таки одна конференция может обслуживаться ресурсами нескольких серверов? Здесь решается два при помощи кластер момент. Во-первых, отказоустойчивость. Если у вас, например, выйдет там, из строя в режиме Standalone сервер, то вся система порушится. В режиме кластера можно построить отказоустойчивую систему. Но также помимо отказоустойчивой системы, у вас увеличивается емкость сервера. Потому что абоненты могут находиться и обслуживаться несколькими физическими или виртуальными нодами. Сергей вопрос про 265 кодек. Если он устанавливается глобально, конференция раздается по WebRTC, который не поддерживает этот кодек, мы не сможем собрать конференцию? Или в данном случае нужно включать несколько кодеков? Смотрите, за работу в WebRTC отвечает кодек VP8, поэтому если мы хотим, чтобы в WebRTC участники к нашей конференции присоединялись, соответственно, этот кодек должен быть включен. А аппаратные программные терминалы, Ялинка и сторонние производители уже используют там, протоколы а, серии H260, 5, 4, 3, 3+, вот. соответственно, в зависимости от наших участников конференции мы включаем или как-то ограничиваем количество используемых видеокодеков. В рамках одной конференции могут находиться как веб участники так и аппаратные и программные терминалы, и они работают с каждой со своей полосой пропускания, с которым они максимально могут передавать и общаться. Вот. УМСбер, товарищ Проселков, практически ответил на этот вопрос. Илья Волков, где можно посмотреть информацию о структуре папок и данных в ОМС, в частности, где находится глобальная переменная, используемая для кастомизации? Это вопрос я даже не знаю, как-то ответить. Попроб... Ну, наверное, в рамках конкретной задачи, если уважаемый нам опишут, что именно ему нужно, мы можем пообщаться с производителем, уточнить э, по поводу переменных возможностей изменения файлов непосредственно. Возможно, про API э, спрашивают, но, честно говоря, по описанию не понял вопроса. Если нужна информация, напишите нам по электронной почте более подробно. Стараемся ответить. Иван пишет. Настройки прав на конференцию при авторизации через Active Directory есть или есть, э, где настраивается? В LIMAS есть Учетная запись администратора – это глобальный пользователь. А в рамках конференции есть модераторы и есть гости. Модераторы они могут управлять конференцией, там, добавлять участников, какие-то сделать правки в ней. Вот. А модераторы – это те же участники конференции, либо которым дали, право, дали права модератора, либо он является организатором, то есть он создал эту конференцию. Вот. Там, я понимаю, а... больше вопрос был на тему э, какой-то трансляции прав из лдапа на, э, на права условно-пользователей ВМС, когда через лдап авторизуются пользователи. Насколько mm. я знаю, сейчас это не поддерживается. Наверное, нет. Просто в ВМС есть свои абоненты, которые просто вытягиваются из Active Directory, и уже как бы они работают на ВМС. То есть... Да, в IMS можно авторизоваться при помощи данных из Active Directory. А такой должен быть в IMS в любом случае. Э -э Быстров спрашивает. По андроидной софтине больше года при первом запуске окно запрос на повышение прав на китайском? Э -э да, ну сейчас вот мне буквально пару дней назад вышла русская версия, но пока еще не смотрел вот эти вот всплывающие окна. Ожидайте, скоро, думаю, будут какие-то новости. Так, там идет внутренняя переписка людей. Иван, пользователь по умолчанию, гость. Кого приглашает в планируемую конференцию? Да, он гость. Кто организует, он является модератором. При планировании конференции организатор может... Так скажем, менять права пользователей или во время конференции в самой тоже. Вот. А, вот Профилков пишет, под кастомизацию Илья Волков имел в виду изменение оформления часового пояса, сервера и так далее. По поводу кастомизации, давайте сейчас покажу, что можно сделать. Для этого у YMS есть целый раздел, называется «Кастомизация». Кастомизация. Uh, вот, Где вы можете сделать? Во-первых, вы можете поменять логотипы с Ялинка e на ваши корпоративные. Можно поменять заставку в портал Опять же, конечно, VMS – это космос, все мы это знаем. Но можно, например, там, свои логотипы, свои компании сюда поставить. Можно название VMS, вот здесь тут у меня написано ip матико шоу room. вот он здесь. Вы можете прописать на свое получение, там, по-моему, зависит от лицензии, которую вы получили, там будет компания. Но здесь вы можете поменять, в том числе и русские буквы использовать. Название платформы тоже можно а, убрать о том, что да. там было. Я митинг сервер опять же, что-то свое, либо вообще это очистить. Также копирайты, а, а, время жизни веб-сессии. А, опять же, веб-портал уже для подключения веб-ртси участников. А, здесь же ниже под картинкой написано формат картинки, который поддерживается, JPEG, и там не более 3 мегабайт. Также отсюда вы можете скачать, ссыл, скачать версии, пока еще английские, на VCD, например, либо внутренним сотрудникам раздать ее, чтобы куда-то они в, в, в ней не ходили. И здесь вы уже кастомизируете картинки, которые смогут всплывать во время конференции. Ну, условно, welcome screen. То есть вот, welcome to e-link, то есть это событие, когда а абонент с устройства просто позвонил по IP-адресу либо доменному имени на WMS. То есть он увидит такую заглушку, где ему предложат ввести ID либо, как это сказать, ID и пароль конференции. Вот. То есть здесь вы можете все свои картинки прописать и посмотреть, как они будут выглядеть. Опять же, все рекомендации здесь внизу прописаны. Также вы здесь можете отредактировать э, рассылки email сообщений, в том числе здесь есть русский язык. Э, для интеграции собственной, э, собственной телефонии тоже здесь есть. Вот. Э, можно да. даже свои голосовые приветствия загружать. Э, есть, кстати, на русском языке достаточно там э, хорошо озвучено, ну, не прям уж. Кровь из ушей, но он нормально. Вот. Но вы можете, опять же, свои, если у вас есть готовые решения, то можно сюда а, это загрузить. Так, давайте тогда вернемся, посмотрим, какие еще вопросы. А, если я хочу другие шрифты, другие шрифты не поддерживаются. Вот то, что вот только я показал, на данный момент только эти кастомизации доступны. Илья Волков, можно еще поподробнее рассказать про настройки почты? Как добиться подтверждения приема участника конференции? проходила не на ящик веса, а кто собирает конференцию. При планировании конференции, во-первых, вы на ВМСе должны настроить SMTP ящик. После этого у вас ВМС может рассылать сообщение. Приглашение о предстоящих событиях. Вот Мы пользуемся компанией Outlook. -ом. И отлок это воспринимает вот эти сообщения с приглашением как события. Вот. А, в календаре. Автоматически добавляет это в календарь. И вы в календаре там уже можете принять или там, отклонить это событие. А, наверное, это работает чисто в Отлуке в календаре. А в IMS-пользователь через своем личном кабинете, либо там, в панели модерирования, никак не увидит эти события о том, что там подтвердил или от... и отклонил участник этих событий. Возможно, сами пользователи внутри Отлук это смогут увидеть, но мы, честно говоря, этим не сильно пользуемся. Мы пользуемся другими системами. Вот. А, наверное, только при тестировании вы это как-то сможете увидеть. Здесь более точно я уже не смогу как ответить на ваш вопрос. Алексей спрашивает, сколько ядер занимает запись потоков? А, запись... А, а, Ялинк представляет следующую информацию, что одна запись в качестве HD-разрешения занимает столько же ресурсов, сколько два HD-видеоучастника. Условно, сейчас попробую вам написать, чтобы это было как-то более понятно. Один HD-рекорд равен двум hd Uh, как сказать, цел, наверное, вот так. То есть ЦЦЛ это uh, два uh, видеоучастника uh, с картинкой HD, с, с разрешением. Алексей спрашивает, как производится контроль ресурсов сервера при планировании конференции контроль происходит тем что во-первых в правах пользователя можно ограничить может ли участник организовывать конференции и по умолчанию пользователь берет и планирует конференцию вроде бы я видел что в настройках есть функция резервировать порты на назначенное время, чтобы в какой-то момент совершенно случайно не оказалось, что количество лицензий недоступно. Ну, они заняты как, проведением какой-нибудь другой к конференции. А, Просилков спрашивает, а нет примера настройки интеграции с АТС живого? Нет, есть только в инструкциях администратора, если это прям настолько критично то мы можем всеславом, ну, если это будет прям такой массовый запрос, э, мы успешно делали с э, телефонной станцией Strisk ой, я star это strisk подобная система, с ней достаточно легко это делать, а, с 3CX тоже пробовали, но там это более проблематично. Yeah, с 3CX в вот. некоторых моментах поможет связаться со стороны самого 3CX, которые вызывают проблемы по этому поводу. Вот, но со стриском, то есть вообще особо проблем нету, там есть пару нюансов. Может быть, э, э, ну тогда с Сеславом. Ну, в целом, в рамках следующего вебинара можно посмотреть на это дело. Он не совсем по АМС, но как отдельный вопрос можно рассмотреть в онлайн-формате. Может, мы просто как-то это запишем? Ну, мы себе в любом случае пометим. Коллеги, тогда если... А, насколько я знаю, у нас отдел а, маркетинга а, делает опросы Либо просит как бы, участников задать обратную связь Если вам нужны какие-то темы, которые вам нужно осветить а, Пожалуйста, тогда в обратной связи напишите, чтобы мы это понимали Но, Насколько я знаю, FreePBX это тоже подобная система Только со своим интерфейсом Так что проблем не должно возникнуть. А, да, и если мы и будем рассматривать, то именно транк без авторизации, потому что другие э, э, способы, они, скажем так, ну, ограничены. То есть регистрации там тоже есть свои нюансы. В общем, будем рассматривать только пир Если, в общем, Александр Четвериков спрашивает, достаточно ли будет пир транк-сервиса. Да, нужно будет со стороны YMS создавать пир сервис в нем настраивать правила маршрутизации и отдельно эти правила маршрутизации, еще прописывать маршрутизацию вызова в настройке OMS в дни сервис. Если вот так вот на словах максимально кратко, то это те настройки, которых будет достаточно. Ну, коллеги, да, все-таки сегодняшнего собрания мероприятие было именно по установке и у него в iMS, а там у него столько сервисов, столько функций, что это еще бы заняло часов, может быть, 4-6, чтобы показать, как это все остальное работает. Огласить. Михаил Виноградов пишет, огласить, пожалуйста, список лицензий. Вы имеете в виду список вообще лицензий, которые сейчас есть? Или. Или что именно, не очень понятно. Коллеги, если в рамках тестирования у вас возникают вопросы по работе вмс в том числе по настройке, вы можете обращаться ко мне. Мою почту я показывал выше. Вот. Так, там есть еще мой коллега. То есть у нас в преселе работает два человека, вот либо а... я, либо он вам поможет. Да, если, соответственно, вопрос по уже проданному продукту, тогда э, на сапорте, как я писал, и э, я с вами тогда буду на эту тему общаться. Э, там Алексей еще э, по поводу контроля уточнял, контролируется в этом случае только лицензия, а не ресурсы, все верно. Контролируется именно лицензия, поскольку предполагается, что YMS ставится. Э, на машину, мощность, которая, мощности, мощности которой достаточно для того, чтобы реализовать все установленные на него лицензии. Поэтому контролируется именно они Там спрашивали насчет лицензий, которые можно показать. Сейчас документ я уже загружать не буду. Во-первых, у нас все эти лицензии есть на нашем сайте ру Вы там сможете посмотреть это с рекомендованной розничной ценой вот okay. вот и по поводу лицензий вот есть лицензии которые на данный момент доступны здесь вам видно давайте сделаю на экран тогда собственно самая базовая лицензия это конкурентная надеюсь мою мышку видно она стоит 1200 долларов за порт. Без нее вообще у нас работать не будет. Это лицензия, которая активирует его работу. Все остальные, они уже дополняют тот или иной функционал. бродкастинг это лицензии, которые позволяют подключать полудуплексных участников или там, пассивных участников конференции, которые только принимают аудио и видео. Ну, это аналог того, как вот мы сейчас с вами общаемся. Но с возможностью перехода из пассивного участника в активного участника. Есть лицензии на запись, на запись проводимых конференций. Есть лицензия на стриминговой. То есть у нас нас сейчас научился делать собственный а, стриминг. То есть а, может как стримить, например, на YouTube а, на сервисы RTMP. Также может сам создать ссылку в браузер, по которой пользователи будут подключаться и видеть, слышать, что происходит в конференции. Но стать активными участниками не могут. Есть лицензия для интеграции с Teams. И появились вот относительно недавно вот еще две лицензии. Ну, на самом деле, это одна мониторинг. То есть она отвечает за работу RTSP-шлюза. То есть можно, например, в конференцию приглашать камеры, либо какой-то поток с видеорегистратора. Все эти лицензии розничные. Скажем так, все эти лицензии можно протестировать бесплатно. Вот. Также напоминаю, что у нас сейчас есть акции по поводу ВМС. До сентября, насколько я знаю, есть возможность получить на бесплатное использование. Вот. В рамках зарегистрированного проекта и только авторизованные партнеры могут это получить. Ну, в общем, рекомендую залезть и посмотреть лишний раз про эту акцию. Также там есть и про терминалы информацию. Вот, надеюсь, вы видели. Сейчас тогда возвращаюсь к вам. Так, так. так. А, вопрос по просел, проселков спрашивает вопрос по ресурсам. Скорее всего, был такой, как поведет себя ВМС если окажется, что ресурсов для организации очередной конференции недостаточно. Если количество лицензий есть, но ресурсов недостаточно, то ВМС будет пытаться, во-первых, организовать все-таки эту конференцию с зарезанием качества ну, конференции. Либо будет... Знаете, было несколько случаев. У меня у партнеров один раз было, точнее у нас у филиала было, что он просто зарезал качество картинки, но участников набивал в конференцию. Ну, то есть там FPS зарезал не 30, а там 10 на передачу изображения. Но в каких-то случаях, если, например, лицензии уже недостаточно, то если лицензии достаточно, то он будет говорить, что... Там, Извините, достигнут лимит по количеству участников, и, соответственно, подключения не будет. Также хочу напомнить, что у нас есть 40 аудио-участников, которые предоставляются бесплатно, и вы ими можете пользоваться. То есть если закончится конкурентная лицензия видео, то участник может присоединиться как аудиоучастник. участник Алексей, для демо-развертывания лицензий при доступе в ВМС к интернету сами придет или надо куда-то писать при их получении. Про это мы рассказывали. Если у вас ВМС имеет доступ в интернет, то лицензии должны приобрестись автоматически, точнее активироваться. Активироваться. Я так понимаю, вопрос именно как получить начальную лицензию. При обращении. То есть вы, во-первых, регистрируете проект у нас через вашего менеджера, Uh, и также через него, либо через ну, меня, через отдел пресейлов, uh, вы получаете эту демо-лицензию. Демо-лицензию соответственно... — это архив, который мы загружаем на OMS, после этого кнопочку «Обновить». Если у OMS есть доступ к интернету и все хорошо, uh, то этого достаточно для того, чтобы на самом OMS все, что у вас в демо-лицензии было включено, запустилось. Вот. Если же нет, то, как мы говорили, нужно получить офлайн лицензию Алексей спрашивает, какой срок жизни демо-лицензии? Демо-лицензии бывают на месяц, на три месяца, на шесть месяцев. В рамках проекта обычно месяц отбыши договариваются. Ну и, собственно, там первый вопрос. От него же входило еще, что входит в состав демо-лицензии? Демо — это все те лицензии, которые я показывал. Они все могут быть демо-лицензиями. То есть, Демо – это не конкретный пакет лицензий, а именно просто ну, как сказать, состояние. Это вот все эти лицензии перечисленные и показанные ранее. Просто они ограничены по времени. Какого-то пакета нету именно. Они просто действительно ограничены по времени. Если мы говорим про коммерческую э, версию, про коммерческие лицензии, то они также предоставляются бессрочно вы ограничены только сервисным контрактом, сервисным пакетом. Вот. А условно, там через год ВМС не перестанет работать, он как работал, так и будет работать, единственное, что вы там не получаете обновления. Илья Волков спрашивает, когда мы разворачиваем кластерное решение саб мастер-нод, обязательно и достаточно ли одной или надо две? А, а, как это сказать? В режиме кластера а, у нас мастер может либо один, быть и бизнес-нодов это бизнес-ноды это точки сбора проведения конференций условных может быть там 1 2 3 и так далее неограниченное количество если бизнес-нода выйдет из строя то система продолжит работать но если выйдет из строя мастер то вся система прекратит свою работу а, следующий режим чтобы мастера подстраховать у ялинка это не два мастера, ноды, а три мастер ноды. То есть у них либо 1 плюс n, либо 3 плюс n. Это также есть в инструкциях администратора описано. То есть получается, что в режиме 3 плюс n это один мастер, два слайва и n количество точек сбора проведения конференции. Вот. Соответственно, если выйдет из строя мастер, то следующий саб слейв он уже это, посхватит работу и станет полноценным, ну, как бы, система не порушится, а продолжит свое существование. Собственно, вот. Но это как бы уже про режим кластера, это отдельная, достаточно сложная, как это сказать, система, отдельный сложный вопрос. У VMS есть резервное копирование, ну, условно это бэкап. С настройками и если физически машина не изменилась бы это все можно восстановить если копировать виртуальные машины например если это виртуальные то лицензии теряются потому что идет привязка к аппаратным ресурсам сервера Условно, если в рамках тестирования вы меняете какую-то аппаратную или виртуальную платформу для тестирования, то вы просто пишите нам, что вы поменяли платформу, и вам нужна новая демо-лицензия, и мы ее просто переписываем. Если не демо, то пишите в службу технической поддержки, что у вас там... Вы переносите платформу насколько либо там у вас условно сгорел аппаратный сервер и вам нужно быстро вам нужна новая лицензия то с коммерческой боюсь что это быстро не получится сделать но в случае необходимости мы вам можем выписать быстро демо лицензию это достаточно быстрый и легкий процесс то есть чтобы восстановить работу вашего сервера а потом, когда уже, скажем так, коммерческая лицензия будет готова, вы просто отвяжете демо-лицензию и привяжете коммерческую. Демо-лицензии, они а, выписываются, могут, день в день, в день запроса. А Лицензия выписывается в Китае, условно, если вы напишете рано утром, ну, условно, в 10 утра по Москве, либо ну, в первой половине дня. Часу дня. да, давайте скажем так. Да. У нас 5 часов разница с Китаем. Если вы до часу там за какое-то время нам пишете, мы успеваем отправить этот запрос и, вполне возможно, получаем ответ вот я Если позже, то в любом случае на следующий день мы получим от них какую-то ну, либо лицензию, либо ответ. Иван, спрашивает можно подробнее по WMS Life License, по требованиям к серверу и каналу? У нас, насколько я помню, был вебинар, по настройке или, так скажем, по новинкам у AMS как раз кем мы где анонсировали эти новые лицензии, там была презентация с табличкой по нагрузке на сервер. Предлагаю вам там посмотреть. У меня сейчас на нашем канале на YouTube, вы можете найти этот вебинар и посмотреть. У меня сейчас просто этих данных нету. Алексей спрашивает, а что надо указывать, какие аппаратные данные для получения лицензии и переноса лицензии на новый сервер. При запросе на демо, ну, вообще на демо, либо коммерческую лицензию, вы нам не должны никакие аппаратные данные присылать. То есть это вы просто пишете, какое лицензии, какое количество и каких лицензий вам надо, и все. Привязка, она происходит автоматически. Вот. Что-то там, ни MAC-адреса никакие не нужны. В момент там, активации или загрузки, если это офлайн лицензия, вот именно в этот момент происходит привязка. То есть, э, пока вы лицензию не загрузили, в принципе, вы ее можете использовать в любом сервере. Другой вопрос, что если вы ее уже загрузили, она к нему привязалась, то повторно ее использовать на другом сервере у вас не получится. Соответственно, вам здесь никаких данных нам предоставлять э, по самому аппаратному серверу не нужно. Можете выслать э, сам лицензионный ключ, который у вас в MS в разделе лицензии указан. Э, нам лишним точно не будет. Ну и название компании нам будет нужно, правильно? Юр? Ну да, Но там не не ключ, а он называется как Device ID, то есть идентификатор устройства. Фактически он привязывается к лицензии. По нему мы тогда, мы и Ялинкс, сможем определить, кому эта лицензия выдавалась, и уже сделать вместо нее налог Алексей, как происходит проверка, что сервер не сгорел, я еще раз запросила лицензию? Если у вас есть сервисный контракт, то, конечно же, мы никак не проверим. Будем, так скажем, как-то как правильно сказать. Мы вам полностью поверим. Краться на ваше но... слово. Да, никто просить фотографии, пруфы и по сгоревшему серверу просить не будет. Другой вопрос. лицензия в онлайн-режиме активирована. Я так понимаю, некоторая связь с сервером Ялинка имеется. и при... Просто вам отрежут предыдущую лицензию, да. которая у вас была. Да. При загрузке новой у вас отвалится старый. У нас есть возможность, Алексей спрашивает, если сервер тот же, но я решил переустановить лицензии, нужны новые. Не очень понял, честно говоря. Если YMS э, э, активирован, у него уже есть какой-то набор лицензий, и вам нужны условно было на 20 участников, нам, вам нужно 40 участников, то э, просто присылаются новые лицензионные ключи, ничего переотвязывать не надо, просто нужны новые лицензионные э, конечные ключи. Вы просто загрузите пару файлов, и у вас появится новый набор лицензий если у вас сервер не упал при этом. То есть это с работает, и нужны новые лицензии. то Просто загружаете несколько файлов, ну сколько лицензий запросили, столько и загрузили, и все. Ничего переустанавливать не понадобится. Угу. То есть, получается, аппаратный сервер остается тот же, но у него заново остается операционная система и Ну, э, В этом случае, если аппаратные не поменялись, характеристики условно там, о кадре сетевой карточки, то она должна восстановиться. То есть, она должна все равно смочь авторизоваться. То есть, вы сможете использовать эту старую лицензию. Другими словами. Коллеги, я предлагаю на самом деле уже, э, ну вот смотрите, коллекция как разки на виртуалке, мак другой будет, значит э, нужна новая лицензия, как разки, потому что поменялись характеристики. Новый мак адрес, но ну, это значит новый сервер. Это как раз при произойдет у вас, если вы скопируете виртуальную машину и присоединяете ее условно на другой, то у вас лицензия потребуется новая. Про это тоже уже говорили. Коллеги, мы уже почти два часа общаемся. Я предлагаю Всех был рад видеть. Предлагаю, на самом деле, заканчивать. Вот. Надеюсь, вам тоже это было интересно. Будут вопросы, обращайтесь, задавайте, получайте на тестирование. На тему уставления мака Я так понимаю, у Ялинка не только по маку идет привязка. Есть ли какая-то информация? Ну... Коллеги, информация такая, что при переносе виртуалки VMS теряет свою лицензию даже при копировании самой виртуальной машины. Если Поэтому имейте это в виду. Да. Все. Коллеги, вам спасибо. Всего доброго спасибо Не вам. Спасибо вам большое за вопросы. У кого еще вопросы остались, пишите нам в и техническую поддержку.